Итак, всех приветствую! С вами канал Про и этот короткий ролик я посвящаю тем самым оленям, которые совсем нахрен не соображают, по поводу чего я снимаю ролик по поводу установки радиатора. Всем интересно, что такое байпас, где байпас, ты установил, ты ролик снял, вообще херню куда снимают, кратце, что такое байпас, байпас ставится, где однотрубная система отопления, то есть она идет по контуру через весь этаж, то есть это получается, у вас идет всего одна труба, и через эту трубу подключено несколько радиаторов по всем этажам. Здесь идет двухконтурная система отопления Это идет и прямая и обратка. Она идет буквально две трубы рядом Это означает что? Показываю наглядно А именно, вот она идет труба Повторяю, это Сталинка Идет двухконтурная система Одна идет прямая, другая идет обратная Здесь вот она закольцована, то есть у нас получается идет просто выход, идет отдельно, на ву, отдельно напрямую, отдельно на обратку, то есть сюда она отдельно на радиатор идет, и в другую комнату идет отдельно на радиатор. Я надеюсь, это понятно, здесь байпас нахрен не нужен, тут система сама по себе она идет проточная. То есть тут не нужен байпас. Это означает, что вот у вас радиатор. Здесь не надо ставить байпас. Здесь у не требуется. Здесь вот идет, оно, все закольцовано. Идет двухконтурная система отопления. То есть и прямая, и обратка разделены. Поэтому я надеюсь, этот ролик кому-то был полезен. Потому что реально оленей мне написали Хренова гора. Мало того, что ни хрена не разбираются. Где там, блин, металлопластик Где кофулса, где нержавейка Где чего, если человек, ты тупо Не шаришь, нехрен вообще оставлять комментарии. Если ты херни все-таки поражаешь Неужели тупых у нас столько народу Если ты реально не понимаешь Если там нету байпаса, значит его тупо Наверное не надо ставить Ой, блядь Если ты надеешься, что байпас должен суваться Везде, это, блядь, не так